Пора вставать мертвым. Uh -huh, uh -huh. Подышим свер воздухом и зайдем. Что есть покушать? По-итальянски очень много этих сэндвичев. Не, не хочу это. Ладно. Пойду прогуляюсь. Не-не-не-не. Скажу, покушаю лучше уже в ресторан у Олега. Да, кстати, ему позвонить. Алло. него привет. привет. Включу Что сейчас видео звонок. Смотри, как тут переделали. Здравствуйте. Пока тут все вот так вот. вот Боже вот, мой. Вот. Так, Алём, я тут иду в твой ресторан да. Да. покушать. Заказал, там скоро буду делать ремонт. Полностью все, все mm -hmm. Ну да, у тебя такой слабенький ресторан. 11 mm -hmm. mm -hmm. yeah, очень все дорого, но один Мистер Бага три тысячи. Все oh, деньги потратил. Все деньги потратил, ты понимаешь? -то за? за, то, за то он вкусный, за то он вкусный. Да. И острый. Нет. Сейчас, да. И это остротой можно дать кому-то леща и он тоже он острый будет. Ну, давай да, попробуем. О -о -о -о. Какой острый и вкусный и сочный. Сейчас, Сейчас бы еще с кисло-сладким а, соусом. Или соусом сырным, или барбекю, так макнуть. И он так... А, так... Этот, Джен, да. Это Короче, я ты кто Ты кто? О, баба, привет. Ну кто? Что? Ты баба. Ладно, баб. Кребошка, ладно, бабуль. Да парня, ладно. А О, туда? спасибо, бабка. Как у тебя? Ой, извини, бабушка. А, нет, да все-все-все а, ладно, бабушка. Я наверх, мне нужно... Да, это моя бабушка. Я не буду наверх. Не бойся. Да ты моя бабушка, Вроде сегодня или завтра они, короче, должны приехать и тебе короче завести. Можешь всю вот эту вот мебель в моем ресторане расставить, чтобы было красиво. Да, хорошо. Куда ты? Где, Бабушка пойду. куда пошла? Своей мамой увижу, за воспитание. Ладно. Да что сын не воспитанный? Так воспитайте его поэтому я вас а, позвала. Да, давайте. Здравствуйте. Вот, привет, бабушка. Привет, бабка, йоу. я <свеческая> чё, я а ничего не знаю. Бабушка. Выражайтесь Месяц. ты детей тут. Слышишь? <считан> Слышь, Слышь бабка. Б... На блины. Yeah, Кстати, блины просто противные. <считан> <считан> <считан> <считан> <считан> ладно, все, я не буду. Да ладно, все, хватит, бабушка. Ой, Чем, будем заниматься, хорошо, бабушка? Я Чем я будем заниматься, бабушка? Чем весь день сегодня будем заниматься? <считан> Так, ля ля, -ля. Привет. На, да, закуси. Да, хочу блины, хочу блины, хочу блины, хочу блин. Еще хочу, еще хочу, еще хочу, еще хочу, еще хочу, еще. Все, спасибо, баба. Баба Надя. Аля. Аля. Баба Надя. Баба Наде. Баба галя Иди сюда, баба Галя. Да, Ладно, все, я пойду пока спать, ложиться буду. <смех> <смех> <смех> <смех> чё, за рыбу, а, это кто там за рыба маленькая? Привет, ребеха. С Тупая рыба. Но... Да, да, рыба. Дикие, давай. Дики, давай. Так, мы это сделали. Да, где милиция, полиция. Полиция, подзвони, ждите, не Здравствуйте, не это милиция. Милиция Баг. Эфирная, да и вы мне в этом поможете. Это, Это называется талисманы. А он, Вопрос... он разрушает там катаклизм, все такое. такое. Покормил. Скажи Когти, мопти, топти. Плак, э, Во. Бабка супергероини. Так, где эта рыба, недоделанная? Ой, Я ее нашел, она здесь. Эх, на не это. Да не очень. <соцентрический кузов> Затащи ее в кусты, в кусты, надо в кусты именно. В кустах она слабая. Ну угу. и мы достать не можем. Ну, Катаклизм. Катаклизм. Катаклизм. Катаклизм. И бей его, бей его, бей эту крысу. сильно не даёт мне её. Ах, -ти -ти -ти -ти. так все я пока выберусь она мне не дает выхода слишком нет слишком Слышь, слабая, слишком слабая слишком как раз, ты супер шанс ну, рыба огонь, несовместимый. <связывается> Здесь, конечно, вы что? А, да талисман? Да Там все. на крыше, <связывается> на крышу, на крышу. <связывается> вы где? А, а ну я. все, тут можете уже здесь это. можете скажите плак э, де трансформации просто скажите де а все спасибо что, чудесный а мистер бак так Дело. ну все а Ладно, пойду ещё блинчики, спеку, у них захочет. Как тут? Чё за? Неужели? Как, как пахнет. Ммм, вкусно. Все. Привет, бабуль да так посиделки о перед этим покушу блины горячие, горячие, да. сейчас чуть-чуть поем и пойду ложиться спать да вы пока новости давайте послушаем так канал россия один Сегодня появился новый супергерой, и ее звали Бабка Кот. Бешеная алкашка пьет за углами каждыми углами. Она... она телевизор сломала. Ты телевизор сломала, Баба. Ну ладно. Пойду я спать. Пойду радио включу. Сегодня супергероиня бабка кот сошла с ума. Ее, её... она просто не до Посмотрите на ее лицо. Она просто страшная. Так, отключим радио. Это а сейчас бабка придет сломать мне компьютер и вообще все сломать всё лягу спать. Эй,